Всем привет, дамы и господа. Меня зовут Юрий, и сегодня на обзоре у нас игра Daen 2. Завариваем чаек, запасаемся вкусняшками и мы начинаем. ваш поступок в городе может изменить игровой мир, то по какому пути пойдет сюжет. Перед началом я вам расскажу про свой телеграм-канал. В него я выставляю, что происходит у меня в жизни, оповещения и многое другое узнаешь в нем. Переходи в описание и нажимай на ссылку. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы хотим рассказать вам о самом ожидаемом игре года Duneline 2. Этот проект обещает принести новые, никогда ранее не виданные элементы в жанре зомби-апокалипсиса. Графика выглядит потрясающе, а открытый мир выполнен из использованием технологий генерации случайных событий создаст уникальный игровой опыт для каждого игрока. На экране вы увидите, как главный герой действует в соответствии с решениями выборами, которые игроки могут сделать во время игры. Предлагаю вам очень интересный, прикольный, классный канал Сифон. У парня очень прикольное, очень топовое оформление канала, топовый обзор игр, куты, превьюшки. В общем, не буду медлить, заходи и все ты увидишь на его канале. Ссылка в описании. Вот и все, что мы смогли показать вам сегодня. Спасибо, что остались с нами и до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока.